и то есть сейчас я вижу свое предназначение в том что создать эту династию свою собственную и вместе со мной чтобы были люди у которых это отзывается чтобы они тоже это создавали параллельно решая их финансовый вопрос параллельно помогая им формировать правильный инвестиционный портфель потому что сейчас это очень актуально начиная от того что он становится проблемой сложности в экономике сложно зарабатывать ребят Зарабатывать несложно, поверьте мне. То, про что вы просили, 99% людей, которых не знают как легко и просто зарабатывать, прочитать можно кармический менеджмент. Я вам говорю, отдавайте на благотворительность, но ни в коем случае не делайте это через корыстное побуждение. Что я там, как я говорю, ребят, хотите миллион долларов? Отдайте прямо сегодня, прямо сейчас 100 тысяч на благотворительность. Вы идете, 100 тысяч долларов на благотворительность отдаете, и говорите, о, все, где мои миллион долларов? Нет, то есть это должен быть чистый посыл, посыл души.